Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видео очередной компрессор для автомобиля модель штурмовик as 50 Данный компрессор это новинка на рынке автомобильных компрессоров Украины. И давайте начнем с характеристикой, которые указывает производитель на упаковочной коробке. Вот у нас коробка, которая поставляется компрессор. И характеристики. Напряжение 12 вольт, питание компрессора от прикуривателя. Далее ток потребления 14 ампер, максимальное давление 10 атмосфер, мощность 170 Вт. Оптимальный для колес диаметров R15. И накачка колеса R15 за 2 минуты 45 секунд. Производительность 37 литров в минуту. Обмотка двигателя и 100% меди указано. Далее здесь, видите, написано эконом цена. Гарантия на компрессора штурмовить 2 года. Эконом сумка, я дальше покажу вам ее. И эконом упаковка. То есть, видите, коробка у нас меньше, нету глянца, нету какой-то, то есть, обычная черная, желто-красная. Далее, что еще здесь указано? Идеально для хэтчбека, седана и кроссовера написано. Также ничего за его платы только за компрессор. То есть сэкономили здесь на сумке и на упаковке, чтобы цена была меньше. Так, сумка, в которой компрессор идет, вот она. То есть сумка из тонкого материала, ничего прям такого нет. Если брать компрессора Билавто, там материал двойной, плотный. Здесь то есть обычная ткань. Запирание осуществляется вот так. И на вот такие вот пластиковые защелки. Нет, видите, здесь ни ножек резиновых, нету липучки сзади для крепления багажники. То есть самое обычное. Сумка. для кого сумка не важно, мне кажется так, далее сам компрессор как видите, компрессор небольшой одноцилиндровый материал изготовления здесь у нас металл здесь металл ножка металлическая единственная у нас пластик это вот накладка задняя Здесь резина, то есть манометр резиновый такой вот. И накладка на цилиндре тоже металлическая. И ручка для переноски. Вы видите. Длина шланга 1 метр. Запирание колесу. Сейчас покажу вам. Происходит вот таким способом. Надеваете и защелкиваете. Длина провода питания 3 метра. Питание от прикуривателя. Что еще по корпусу? Ножки, ну, вот резиновые ножки, которые гасят вибрацию при работе. Ну, вот так вот. сделано очень аккуратно, все все детали подогнаны хорошо, потом придаться не, не к чему. Вот здесь кнопка включения-выключения. В комплекте идет... Идут три насадки для накачки мечей, лодок и инструкция Это инструкция к данному компрессору. сзади кстати, еще гарантийный талон. Гарантия на штурмовик компрессора 2 года. Инструкция краткая, в двух листах. Хорошая, удачная модель. Мы рекомендуем покупки. Как всегда, мы снимаем э, видео ну, товаров э, в нашем интернет-магазине только самых популярные товары, которые люди покупают хорошо и которые по качеству также хорошие. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.